Защитите стратегические объекты. отряд врага победа за нами защитите стратегические объекты ну пойдет хули О, опять эти чики бомбони блять за меня боец людей больше нету что ли Последнее. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты, ты. Увисера. Да? По-моему, двойка. А, верх там нам. Да. Вверх. Граната. Да, верх. Осторожно, граната. Не съебались куда-то. По-моему, на два. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Установите бомбу возле одного из объектов. Что там, Вил Пауэр еще живой? Бомба взята. Да. Хотя не слышно. граната! Бомба, бомба. Наш отряд разбит. Мы проиграли. Бля, такой крушак стоял сочный. Там еще челик потом на мозголом вышел. Надо было всех забирать. Я, блядь, не попал второму в бошку. Граната! Бомба Взята. Войны Двойные пушит кто-то. Игрок с бомбой убит. Смотри и учись. Стрелять научись. Блять. Что мы проиграли? Сука да. тупая, я думал он в плантере. Установите бомбу возле одного из объектов. Погнали двойку, короче. У нас Бомба не взята. получается. Граната пошла! Twitch, смотри и учись. Салага. Мы уничтожили отряд, да? Победа за нас бит. Прикольчик. Ты не слышно, Только игру твою слышно. суки они на, на двойку съебутся гоните их они, походу вернулись Вся наша команда уничтожена мы проиграли раунд Защитите как там дела у челика со с очками заиграл нормально все не смущает что мне в 21 раз больше очков нет недоброден только подзеленка подзеленка бомба установлена бля ч ⁇ мне ставят он же хакер бля, я нихуя не понимаю блин. Вообще нету урона, бля вообще нет урона да. блять вообще нет я тоже Блять, почти в голову. Попал. Враг уничтожил нашу команду. В шею въебал ему патрон. Защитите стратегические объекты. Ну им двойку надо играть. Два медика, один инженер. Один-один много, один много. Он просто выпрыгивает и ставит меня. Хотя же хуйня, вообще урона нету, бля, попадает. Бомба установлена. и причем пикает неудачником все проебал. Раунд проигран. Врагу удалось взорвать бомбу. Хватит, она пилит, пиздец. Установите бомбу. Кто mm -hmm. Mm -hmm. Ну, там отдача приятная. А, там бомбу. И... Бомбу и... и большой ДПС, да. Но я по башкам стреляю. Там просто... Это есть двойка, есть двойка, есть. И есть, есть. Есть у тебя. Штурм был. На земле настала штука. гранату. тега Установлено. Пацат. Пацат. Там зелень родилась. Это зелень. Я тебя, Шу -шу -шу. противника, Пройдется. убиты. Мы победили. Взорвите один из объектов противника. Подсад возьмем. Давай, пацаны. Иди с нами, кто там. Четыре пацана надо делать. Убил их вверх. Граната! Все, их вверх-минус два. Медик остался. Пойдет. Команда врага. Ебатика а двенадцать пилит. Конечно. А что у тебя до этого с микрофоном было? Аху, блядь. По-моему, двойка опять, нам. И бы вверх. Кто постоянно смог на единицу дает наверх, я не понимаю. Я даю. Да проходил когда я. Когда ПВЕ проходил? А -а -а. Бомба установлена. Мед забрал. А горки попал? Да, горка. А -а -а. Язык. Давайте ему вот раунд фору дадим, братски да, да, да, да. Да, раунд, да, да. Ой, не успел. Нихуя. Нихуя вас распытала. Один забьет. Один забьет. Один Они Лавовый рукав, медик. Инфа. Медик с респы должен пройти. Да, с респым. Бомба установлена. Мы выиграли раунд. Вражеский отряд разбит. Давайте Или... еще раунд форы дадим. Защитить Защити... стратегические объекты. А Пошли бы дальше, ебал я Да говорю, бля, я бля, хочу тридцатку набить, чтоб красиво было двойку кто да. в пленту на двойки. Тавик остался. Наверху вроде был, нет? Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Есть такая хуйня. Ну, вроде я достойно сыграл, да? Не, молодец, молодец, неплохо. Че, вы за Сейчас это подпишитесь покажу. на мой YouTube-канал? Ты маленький провокатор. У меня 15 на 400 DPI м mm.